Теперь омикрон захватил, все, люди гибнут. А, страшно. Количество болезней вот такое, там вакцины не работают, а нас хотят всех чипировать. Мы что, как будем жить? Как в тюрьме? Не спасает. Вакцины, таблетки, фарма. Сделайте уже что-нибудь, ну. Слабые сигналы, в поисках ответа через все свои каналы. Но ответов нет, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Сейчас в Европе проходят многочисленные митинги против мер по борьбе с пандемией. Люди против ковидных паспортов, против вакцинации, против этих QR-кодов. Что вы думаете об этом? Почему вот люди так вот против всего этого? Ну, во-первых, я думаю, что Россия не дикая страна. В России тоже очень много людей против. Антипрививочники, там, антиваксеры там, и так далее. И мы не дикая страна, мы как все. Все бастуют, мы бастуем и так далее. Вот это раз. Второе, ну а что, а как не волноваться-то? На самом деле врачи говорят то одно, то другое, власти говорят то одно, то другое, то надо, то не надо, то введем, то отменим. Ну, придумали вакцины, ну, укололи там кучу людей, но ну, люди же продолжают болеть статистика говорит о том, что везде, где ну, укололи, вакцинировали и так далее, количество болезней не снижается. И это еще больше усиливает опасения тех, кто еще не вакцинировался и ходит на демонстрацию. Люди видят прекрасно, что власти беспомощны. Да? Люди чувствуют себя при этой ситуации тоже ну, еще сильнее беспомощными, да? дезориентированными, подавленными. Да? И надо что-то с этим... Вот делать, надо что-то с этим делать уже, сделать уже что-нибудь, Но. Ну. А как вы думаете, почему в России никак не примут закон о QR-кодах, все время происходят какие-то доработки? Да, в ноябре был внесен закон, законопроект, да, в декабре были активные слушания, высказывания по нему, но этот закон предполагал бы ну, следующее, что в феврале месяце все, хана, никуда нельзя без QR-кода. Ну, Путин тут же высказался, ну, ребят, если вы это введете, значит, там, ну, опять же, это пострадает экономика. Ну, понятно, вот когда вводили это QR-коды, да, рестораны опустили там, по-моему, треть посетителей только было. Ну, это опять же страшный удар, кинотеатры, рестораны, везде вот эти вот магазины там и так далее. В любом случае, введение каких-то драконовских жестких мер, это, ну, не путь. Мы что, как будем жить? Как в тюрьме, что ли? А вы как сами, за QR-коды или против? Что значит «я за» или «против»? Ну, то есть, если QR-код мне потребуется для того, чтобы, преодолевать препятствия, которые будут там на барьерах, там, на границах и так далее, на входе в магазин, например, или на входе в кинотеатр, или на входе в аэропорт, ну, я буду приобретать этот QR-код каким-то образом, либо вакцинируясь, либо там, сдавая тесты на эти самые антитела, либо там что-то ну, по тем параметрам, которые будут в законе. Да, описано, каким образом я могу получить этот паспорт. Ребят, ну вирус. Человечество столкнулось ну, с вирусом, есть вирус. Два года назад я видел огромное количество людей, которые ходили и сомневались, искали доказательства, что это нет, что это надувательство и так далее. Год назад их было сильно меньше. Сейчас в кругу каждого человека есть как минимум один и более людей, которые ну, умерли. Сейчас уже нет никаких оснований говорить, что все это фигня полная, все что это какой-то там заговор и так далее. И человечество не знает, что с этим вирусом делать, и это будет продолжаться какое-то время. И для того, чтобы сохранять психическое здоровье, ну психическое здоровье, не сойти с ума, очень важно действовать, как я сейчас расскажу. Значит, три Простых действий. Первое, перестаньте слушать радио, смотреть телевизор и соцсети по информации, там, ковид или что-то там, пандемия. Просто отключитесь от этого. Если ты фокусируешься на себе, думаешь о себе, да, ты растешь. Если ты фокусируешься на говне, говно растет. Поэтому, когда ты присоединен к социальным сетям, к телевизору и так далее, да, ты постоянно фокусируешься на говне, на постоянно на чем-то, что тебе говорят, умерли, там что-то случилось, количество болезней вот такое, там вакцина не работает, а нас хотят всех чипировать и так далее. Вот, ты топнешь, ты задыхаешься, ты, ты, ты весь оказываешься вот в этом. Да. Отключитесь от соцсетей, от телевизора, от радио и так далее. Перестаньте со своими знакомыми обсуждать это все. Пункт два — быть самим собой, а как условие для достижения этой цели быть для самого себя. Что значит быть для самого себя? Прежде всего, сильнее, чаще, да, и в обязательном порядке позаботиться о своем теле, о своем, ну, природном иммунитете, о своем тонусе, ну, вы же видите, не спасает вакцины, таблетки, фарма, это только залечивание, ну, ребята, ну вы же видите, поэтому позаботьтесь о своем теле. И пункт третий, это дело, которое вас будет питать, и давать смысл и окружение, построенное на доверии. Ребята, новые люди, окружите себя другими людьми, идите к тем, кто не судачит о том, как плохо жить да, и точно знает, кто в этом виноват, да идите к людям, которые заняты делом одержимы, у кого жажда, Кого так и прет, и вас тоже начнет переть. Все. Три момента. Кто выполнит их, тот спасен. Кто не выполнит, сожалеет. Тому и как это, вакцинация, и QR-коды, или что там, это не поможет. Может ли вирус изменить нашу экономику и полностью поменять систему? Конечно, может, и он уже это сделал. Ну, точнее так, не он это сделал, вирусы или эти пандемии да, стали причиной. Огромное количество новых компаний выросло, огромное количество старых компаний заброн крутилось. Телемедицина. Медицинская диагностика сегодня выходит на небывалый уровень возможностей, то есть пара датчиков, там, телефон, какую-то камера, да, мы можем все измерять. То есть я не скажу, что это уже стало массовым, да, но оно станет массовым в ближайшие 10 лет, просто невероятно массовым поликлиники, которые мы привыкли ходить, очереди, регистратура, записываться и так далее, их просто не будет. Образование, в образовании вообще, ну, просто революция, то есть это всегда было, что люди учили других людей, но текущие возможности дистанционного обучения, они просто взорвали способность обучаться у самых лучших людей. Цифровые сервисы выросли фактически в два раза. Произошел хайп на рынке акций цифровых компаний. Он уже произошел как хайп и уже успел сдуться. Но я не буду уже говорить про доставки и так далее. Бурный рост разных вот этих дистанционных сервисов привел к запросу на рост доставок, на способов в общем-то, доставить посылки и так далее. Здесь просто невероятное, что творится на рынке. Очень много компаний родилось за последнее время в секторе концевой логистики. А что вы думаете об омикроне? Некоторые думают, что его специально создали в качестве вакцины. Он и легче переносится, и легче распространяется. Что скажете? Ну Да, я слышал о таком термине, типа, что омикрон — это как прививка без согласия. Типа, кто переболел, у него там какие-то антитела, и другие вирусы уже не будут липнуть. Но это полная херня, что его кто-то создал и так далее. Просто в рамках об определенные мутации, вот эти штаммы идут, идут, ну, и здесь возникает э, вот это вот э, чудодейственное средство в виде брендирования. Просто стоит на какую-то вирусную инфекцию, да, набросить некое брендовое имя, омикрон, теперь омикрон захватил все, люди гибнут и все, да мне уже страшно. А что говорить про там стариков впечатлительных или людей впечатлительных, это это. Все это способы продолжать инфодемию, информационную пандемию. Поэтому все вот эти инфодемические так штучки, они для этого используются. Ну да, есть какой-то вирус, ребят. Есть, он легко переносится и так далее. Как раньше была легкая форма гриппа. Вот это то же самое, омикрон. Все, берегите себя нормально, но не особо парьтесь. Нет никакого вот такого. Омикрон! А, страшно. Отключитесь от этого и займитесь собой. Своим телом, тонусом, там, режим поменяйте и так далее, да? ну и все. И отправляйтесь к людям, ну, которые делом заняты, и которым да нет, делаем до этого омикрона, ребят. Их реже посещают любые формы болезней и вакци... этих, ну, вот этих всех вирусов, да? вот. А кто об этом только и говорит, вот, ну, его психологически, так сказать, он предрасположен к тому, чтобы заболеть. В прошлый раз, когда говорили о коронавирусе, уже обсуждали этот вопрос, но вот сейчас, на данный момент, как вы думаете, ВОЗ одобрит спутник или может быть в России все-таки появятся зарубежные вакцины? <с 0> ВОЗ вынужден будет одобрять спутник по причине следующей. Очень многие страны заинтересованы в туристах из России. Все. То есть эти страны будут лоббировать принятие вузом, значит, ну там одобрений, да, что спутник является ну, одной из разрешенных там вакцин, что типа все норм. Ну, то есть, так будет, просто надо какое-то время подождать. То есть это вообще никакой не политический проект, вот как некоторые там интерпретируют, что вот кто-то там, спутник не одобряет, потому что геополитика, ребят, чистая экономика. Выглядит так, что это политика. Но это и есть политика, инструмент. Но в основе, ну, как, как питающая среда этого всего лежит экономика. Пока американские лоббисты, ну, они выигрывают эту войну. Но ну, они всегда выигрывали, они очень сильные. да, И они делают так, чтобы они произвели как можно большее количество доз вакцин, и все страны купили эти дозы. И вот когда все страны по нескольку раз уже закупят это на дикие миллиарды долларов, да? Ну, с той поры уже как бы, ну типа все, а теперь открываем ворота для всех остальных, да, и тут, тут спутник будет признан. Ну все, поэтому конечно я считаю, что будет это все признание, когда, ну, когда уже шапочный разбор, так сказать, будет, когда весь бизнес основной будет вот уже сделан. Как вам кажется, что будет дальше, по какому пути пойдут страны? Будут дальнейшие ужесточения, локдауны или что-то другое? за два года разных мер, которые проверены там в разных странах, да, от самых жестких, даже ковидные лагеря уже есть, ну типа такие резервации, да, до очень мягких или практически нет мер, как в Швеции, ну, типа это обычный вирусный фон. люди увидели ну, очень много способов реагирования на пандемию. Я уверен, что дальше Человечество пойдет по пути все-таки повышения ответственности человека за то, как он будет действовать. Медицина наша не рассчитана на госпитализацию миллионов людей. Не рассчитана и не будет никогда рассчитана. Вот. Поэтому, например, я приведу в пример эффект, который произошел в Израиле, где, как известно, была практически стопроцентная вакцинация. Даже не стопроцентная, больше, чем процентов. Там вакцинировали по несколько раз, кстати, людей, да? там, тем не менее, новая вспышка. Но теперь люди сами заносят себя в базы, люди делают экспресс-тесты, то есть ответственность и включенность людей как бы, в самотестирование и так далее, конечно, не в сравнении с тем, как два года назад. Да? Я думаю, мир пойдет по этому пути, потому что все эти меры с применением лагерей, изоляции и так далее, да, требуют просто невероятного ну, перенапряжения, как бы страны, общества, они невероятно не человеко-центричны, вы знаете, что такое лагеря, тюрьмы и так далее, мы все это понимаем, а самое главное, у них нет какой-нибудь более значимой эффективности, поэтому, как говорится, спасение утопающих — дело рук самих утопающих и повышение ответственности человека в борьбе за выживание или процветание, я на это ставлю ставку. И это плохая новость, плохая новость, особенно для людей, которые привыкли о том, что, конечно же, там сейчас возникнет кто-то, кто о них позаботится или скажет, как надо делать и так далее. Вот. С другой стороны, есть хорошая новость, человечество на протяжении, многих-многих ну, веков, сталкиваясь с, с, с пандемией, там, там, оспы или каких-то там чумы и так далее, находило же способы, так сказать, овладеть находил. И я верю в умы ученых, верю в наши человеческие возможности, что и мы найдем. Вот. Уже что-то найдено, ну а дальше будут наверное, найдены какие-то и совсем радикальные способы, и я в это верю. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй ум, чтобы не загореться за в этом